Еще раз всем привет! На связи компания АТАС. Меня зовут Владислав Шевченко. Сегодня у нас обзор кластерных графиков. Цель сегодняшнего вебинара разобрать кластерные графики, виды кластерных графиков и их настройки. Этот вебинар будет интересен преимущественно пользователям, незнакомым с АТАСом, а также тем, кто недавно узнал про существование биржевых объемов что эти объемы можно отслеживать в специальных биржевых платформах. Так, приступим. Для начала нам нужно запустить, открыть график. На предыдущих вебинарах двух мы рассмотрели главное окно его настройки. Мы разобрали графики, обзор сделали графиков и настроек. Открываем чарт, загружаем график. Это у нас будет фьючерс на евро. И теперь нам нужно получить доступ собственно, к самим кластерам. Это можно сделать двумя способами. Первый способ – это в верхней панели есть режимы. И здесь есть кластеры. Вы можете нажать на кластеры и у нас активируется этот режим. Либо же вы можете растягивать свечи по горизонтали до того момента, пока эти кластера не появятся. Иногда бывает такое, что если слишком большая волатильность на рынке, кластера могут быть не видны при расширении графика. Мы сейчас загрузим дневной чарт, дневной график, Вот так вот может это выглядеть иногда, когда либо вы загружаете, например, дневной график, либо загружаете какой-то волатильный инструмент, типа индекса RTS, фьючерс на доллар-рубль, а биткоин на криптобиржах, например. Когда такое происходит, вам необходимо либо расширять график по вертикали перетягивая за шкалу цены до момента пока эти графики кластерные не появятся либо есть второй вариант для крупных временных интервалов он в принципе тоже подходит, а для слишком волатильных инструментов особенно таких как биткоин например это вообще необходимость вы можете выставить масштаб в верхнем меню, в настройках. Что он делает? Он совмещает ближайшие ценовые уровни. Например, если мы установим значение 10, то график сожмет, точнее соединит каждые 10 уровней ближайших, превратив их в один тик, в один кластер и с помощью этого мы существенно сократим количество отображаемых кластеров, объемы объединятся в этих кластерах, и вы сможете увидеть кластеры в более компактном, зачастую в более удобном виде, ну, в зависимости от ситуации. Конечно, такой масштаб на минутном графике, например, нет необходимости его устанавливать, потому что на фьючерсах, как правило, на минутных графиках достаточно небольшая волатильность. Поэтому вы таким образом можете не только увидеть кластера, но и уменьшить нагрузку на график, потому что за счет масштаба происходит меньше просчетов от кластеров отдельных ценовых уровней и из-за этого уменьшается нагрузка на компьютер и вы таким образом, если у вас много графиков, установив на каждый из этих графиков масштаб, вы частично сможете снизить нагрузку на компьютер. Перед тем, как мы начнем обзор, кластерных графиков, хотелось бы остановиться на, на сведении, на принципе сведения ордеров, так как та информация, которая отображается в кластерах, это напрямую информация связана со сделками на покупку и продажу, поэтому необходимо понимать, в принципе, как сводятся сделки на бирже и в какой колонке какие сделки отображаются мы загрузим сейчас 5-секундный график и мы видим справа биржевой стакан уровни лимитные давайте по порядку вы в правой части сейчас видите индикатор Def-Market глубина рынка вверху у нас отображаются красным цветом лимитные ордера на продажу. Зеленым цветом ниже цены отображены лимитные ордера на покупку. Это отложенные ордера. Они, как вы видите, постоянно динамически изменяются. Их могут снимать, могут добавлять. То есть, если здесь стоит там 53 контракта, это не значит, что при подходе к этому уровню все 53 контракта будут исполнены на покупку. А с обратной стороны на рынке присутствуют рыночные ордера на покупку и продажу. Это агрессивные ордера. Те ордера, которые рынок толкают вверх или вниз. То есть, если вы нажимаете кнопку купить прямо сейчас, другими словами, вы отправляете приказ брокеру немедленно купить по той цене, которая есть на рынке сейчас доступной. И брокер немедленно отправляет эту заявку на исполнение. И когда такое происходит, если вы отправляете приказ немедленно купить, вам нужно найти продавца. В такой момент продавца будут искать как раз в биржевом стакане выше цены, лимитные ордера на продажу. И... Цена, сделка происходит только тогда, когда рыночный ордер находит лимитный ордер. То есть рыночный ордер на покупку в данном случае должен найти лимитный ордер на продажу. Тогда сделка совершится. И рыночный ордер не гарантирует цену исполнения. То есть если вы сейчас видите цену 1.1565, и нажимаете купить немедленно, то цена может проскользить вверх, если не будет ликвидности, не будет лимитного продавца несколько тиков. То есть вы можете думать, что вы купите сейчас немедленно по цене 15665, нажмете купить, а вас исполнят, например, по 15680. Но это в случае, если здесь вот не будет лимитных ордеров или они исчезнут куда-то или вы будете или в рынок в этот момент поступит крупная рыночная заявка, и вы будете в конце, в конце очереди на ее исполнение. Соответственно, крупная заявка. Крупный приказ на покупку разберет всю ликвидность на ближайших уровнях и вас исполнят где-то уже на другом уровне. Таков принцип так, сведения ордеров, механика все происходит именно так и когда вы видите когда вы видите футпринт вы видите сделки в правой колонке и в левой колонке эти сделки они как раз делят, делятся на продажу и на покупку и подсвечиваются алгоритмами платформы АТАС зеленым или красным цветом в зависимости от того, какой стороне агрессивного участника присвоены эти сделки. Грубо говоря, если вы видите зелеными квадратиками в правой колонке сделки, значит алгоритмы АТАС определили эти сделки как рыночные покупки и обязательно с обратной стороны эти рыночные покупки исполнились о лимитные продажи. Иначе никак, иначе не будет сделки. Соответственно, в левой части каждой свечи, вот вы видите красным цветом выделены некоторые блоки, это рыночные сделки на продажу, которые сводятся с лимитными ордерами на покупку. Для чего это? Я рассказал, чтобы вы понимали, что каждая, во-первых, сделка она всегда имеет и продавца, и покупателя. И если вы видите в футпринте две покупки, два контракта на покупку, это не значит, что здесь только два контракта на покупку. Здесь два контракта на продажу с обратной стороны, которые исполнили возможность покупателя купить. И второй момент, почему... Почему это важно, чтобы вы понимали, в какой колонке, какие ордера находятся и могли понять, что происходило в каждый момент цены. Я быстренько загляну сейчас в чат. Еще раз, как называется индикатор справа. Индикатор справа называется Def of Market. Вот он находится здесь в разделе в разделе Other здесь есть этот индикатор который отображает лимитные ордера теперь давайте пройдемся по режимам вы видите после того как активировали кластерные графики слева появляется меню в этом меню у нас находится пять видов отображений кластеров, которые доступны в АТАСе. Это Volume, объемы, трейды, то есть сделки, по количеству сделок будут формироваться кластера. Time, это время. Bid, Ask, сейчас вы видите, то есть отдельно по ценам бит, отдельно по ценам Ask, то есть алгоритм будет делить продажи и покупки по столбикам и дельта это будет разница между покупкой и продажей и мы пройдемся дойдем до этого в конце начнем с первого режима волюм вы видите что здесь просто отображен суммарный результат на Каждой цене проторгованных покупок и продаж они суммируются и просто отображается суммарный объем. В этом режиме градиентом подсвечиваются узлы, узловые участки, где объем был больше, он отображается более темным насыщенным цветом. Там, где объема было меньше, относительно других свечей, там контраст будет меньший и таким образом вы можете визуально достаточно легко понять где в каких зонах был проторгован крупный объем сразу же давайте перейдем в настройки чтобы понять где можно изменить этот контраст вы нажимаете на значок настроек в правом верхнем углу верхней панели, либо можете правой кнопкой мыши кликнуть, нажать «Визуальные настройки», откроются настройки и есть вкладочка «Настройки кластеров». В этих настройках есть визуальные настройки, настройки режима «Bedask and Balance, мы к этому вернемся чуть позже, когда дойдем до этого режима. И вот остановимся на основных настройках. Здесь у нас есть фон кластеров, основной цвет кластеров. Вот сейчас вы видите синий, можем сделать его, например, черным и изменится у нас и контраст и цвет. Есть можно изменить цвет бедов, цвет асков в режиме бедаск и нам нужно сейчас найти, где у нас находятся изменения контраста. У нас есть пункт, раздел целый в меню, параметры пропорциональности. Здесь есть галочка «Использовать пропорциональность». Если мы ее активируем, она по умолчанию должна быть активна. Значит, мы включаем эту пропорциональность и есть в процентном соотношении пропорция градиента. Давайте изменим до 90%. Вы видите, что контраст уменьшился во многих местах, то есть мы подсветили сейчас самые-самые такие участки с, крупным, с крупными кластерами. На данный момент пропорциональность вычисляется на том, участке, где, на том участке цены, который виден нам. То есть мы видим вот этот вот участок со свечами и среди них происходят подсчеты. Если мы установим галочку пропорция по всем барам, то, соответственно, пропорциональность будет просчитана по полностью всем свечкам, по всем барам, загруженным на графике, то есть полностью от самого начала истории будет просчет произведен и, соответственно, вы увидите сгустки да, вот крупных кластеров уже в другом, в другом пропорциональном цвете. Это потому, что где-то на графике есть очень крупный кластер, который выделен, а все остальные кластера, большинство из них, они намного меньше и поэтому контраст значительно упал. Здесь вам нужно поиграться с этими настройками для того, чтобы вы для себя определили, что вам лучше. Мы пока снимем пропорцию по всем барам будем анализировать тот участок который есть и поставим максимальный градиент чтобы выделить самые такие крупные объемы следующий режим Volume это объемы но подсвеченные по дельте то есть по разнице по перевесу бидов и асков дельта вычисляется по формуле ask-bid минус и, соответственно, когда АСКОВ больше, чем БИДОВ, Дельта положительная, когда БИДОВ больше, чем АСКОВ, то есть продаж, рыночных продаж больше, чем рыночных покупок, у нас Дельта становится отрицательной и подсвечивается красным цветом. Сейчас вы видите, в каких местах были какие объемы. Они на данном графике описаны цифрами, но дополнительно вы видите контраст и цвета дельты. То есть, например, когда вы видите яркую контрастную ячейку, например, красного цвета вот здесь вот, то это значит, что вот здесь именно перевес по дельте был больше в сторону рыночных продаж, то есть дельта была отрицательная и этот перевес был достаточно значительным, потому что вот вы здесь ниже видите, что красный цвет он такой блеклый uh, и здесь значит, что соотношение асков и бидов было больше в сторону бидов, но этот перевес был не слишком большой. Можем для сравнения активировать режим беда клейдер в этой свече и посмотреть. Вот вы видите Крупный, крупную ячейку, ячейку с крупным объемом. 186 контрактов на продажу, 146 контрактов на покупку рыночных. И вот разница получается 140 контрактов. Перевес на бедах, то есть дельта отрицательная минус 140. И это самый крупный перевес, поэтому он отображается таким ярким красным цветом. Вот таким образом работает этот режим. Вы можете смотреть, где были крупные объемы по цифрам и сопоставлять эти крупные объемы еще и с дельтой. И таким образом находить для себя места с, не только с крупным объемом, но и с крупным дисбалансом в этом объеме. И отслеживать такие э, ячейки. Вот, например, сейчас вы видите 317, э, очень Крупный объем относительно в целом графика да, 317. И здесь еще очень яркая зеленая дельта. Что это значит? Это значит, что в этом месте было очень много проторгованных сделок относительно графика текущего. Но и в этих сделках было очень много покупателей. То есть перевес был покупателей, а в итоге цена пошла вниз. И обратите внимание, что по сути этот уровень вот в этом участке он выступил как сопротивление, то есть если вы понаблюдаете за этими кластерами, вы найдете для себя много закономерностей, которые можно использовать для построения уровня и вообще для трейдинга. Следующий режим Volume гистограмм это профиль объема в каждой свече без дополнительной информации просто выделен Выделен профиль и видно максимальные объемы в каждом профиле и по структуре можно понять, где были на торговочке в каждой свече, где были дисбалансы. То есть, когда профиль худой, видно, что в этом месте цена ускорялась и не задерживалась там. Тоже обращайте внимание на такие в профиле уровни дисбаланса. Такие уровни дисбаланса тоже часто оказывают влияние на цену. Вот, например, поотмечаем те уровни дисбаланса, которые сейчас нам видно. И вы сами можете оценить их влияние, их влияние на цену. Ну и так далее. Удаляем все лишнее с графика и двигаемся дальше. <как> Следующий режим, тот же режим гистограммы, профиль объема, только с цифрами. Я сейчас изменю фон кластеров, чтобы нам было видно цифры. Ну, вот так здесь у нас продублированы еще цифрами это тот же самый режим, который мы только что рассмотрели перед этим здесь профиль, но уже подсвеченный дельтой Это как раз тоже очень удобный режим потому что вы видите визуально хорошо и всплески в виде гистограммы и сразу можете понять какая была в этом уровне дельта и насколько здесь был перевес больше покупателей по контрасту либо продавцов. Последний режим в этом виде кластерных графиков называется Volume и Trade, то есть в левой колонке отображены максимальные суммарные, точнее объемы, которые были в каждой свече на каждой цене, а справа Указано количество сделок, в которых проторговался этот объем, то есть, например, возьмем вот у нас кластер 248 контрактов, суммарный объем этого кластера, вот он здесь вот, а справа видите 109, то есть в 109 сделках, которые проторговались на этом участке, на этой цене, суммарно было проторговано 248 контрактов. То есть здесь могло быть там ряд сделок по одному контракту, ряд сделок по два контракта, по три, по 5. может быть там была какая-то крупная сделка на 50 контрактов. И вот, то есть каждая сделка имеет свой объем и вот это количество сделок справа указывается. Это полезная штука может быть для того, если, вы хотите найти, если вы хотите найти места, где крупный объем был проторгован небольшим количеством ордеров, сделок. То есть. то есть вы хотите найти места, где сделки совершались с крупными объемами, а не с мелкими. К примеру, для этого, например, этот будет режим полезен. Так, с режимом Volume мы закончили. Если у вас есть вопросы, задавайте в чат по этому режиму. Я к ним вернусь, а пока будем двигаться дальше. Следующий у нас режим, это режим Trades, сделки. По своему стилю здесь похожие наборы, наборы цветов и режимов. Но единственное отличие, что вы здесь видите количество сделок, которые прошли на каждом уровне цены. В данном случае нам градиентом подсвечивают места, где была высокая торговая активность, то есть прошло много сделок, неважно каким объемом, просто здесь совершалось очень много сделок. Например, на таких уровнях можно предположить, что Часть активности как раз такой, да не часть, наверное, основную часть заняли роботы, то есть торговые алгоритмы здесь больше были активны, в этих местах они были менее активны. Тот же самый режим с трейдами, только подсвеченный снова по дельте. Опять же, вы можете видеть места и смотреть, где у нас было проторговано мало сделок, где было проторговано больше сделок и смотреть, что, кто победил в каждом из отдельных случаев и тоже пытаться строить уровни и отслеживать реакцию цены на эти уровни. гистограмма из проторгованных сделок. И здесь принцип похож. Тоже интересные уровни дисбаланса, уровни баланса, то есть те места, где у нас были проторгованы там максимальные объемы и вот такие пузатые всплески. В этом месте рынок находился в балансе и они крупные балансы, они тоже оказывают влияние на цену. Есть еще одна интересная настройка, которая, которая нужна для работы с режимом гистограммы. Сейчас мы ее найдем. Это пропорциональность гистограммы. Когда вы включаете режим пропорциональности, которые мы рассмотрели в настройках, то вы видите, как гистограмма становится в какой-то свече уже, в какой-то шире, и это означает, что вот этот объем относительно этой свечи был больше. Если у вас нет необходимости в разделении, вы просто хотите видеть хорошо видеть в каждой свече, где были накопления, зоны баланса, то есть этот, такой режим, он больше подойдет, если вы нацелены на анализ именно зон с балансом, да, там, где рынок такой пузатый, там, где цена формировала некие диапазоны и наторговывала объем в этих диапазонах. Вот, в настройках регулируется таким способом Двигаемся дальше. Следующий у нас режим э, гистограмма только с цифрами, в котором вы можете увидеть, сколько конкретно было совершено сделок. И последний режим, э, подсвеченный э, по дельте, то есть гистограммы э, для более э, удобной визуализации. Закончили мы с трейдами, переходим к времени, активируем. И что означают цифры? В данном режиме time единичка ⁇ это 1 секунда. То есть если вы видите ячейку, в которой 58 значений, это значит, что цена в данной ячейке находилась 58 секунд, почти минуту. То есть она могла возвращаться, приходить в, эту, в это место и вот суммарно за, за 5 минут, да, так как у нас 5-минутный график загружен, суммарно 58 секунд цена находилась здесь, 22 секунды здесь и так дальше. Одну секунду вот здесь. То есть здесь цена прошла очень быстро, то есть по сути вот это вот тоже может быть уровнем дисбаланса, да, где 1 секунда, 6 секунд, где цена очень мало времени находилась. Вот здесь тоже вы видите 0,0,1, то есть здесь прям было ускорение и цена очень быстро прошла этот участок. И градиентом точно также выделены места, где цена находилась больше времени, чем в других местах следующий режим время проведенное ценой на участке но также дополнительно подсвечено по дельте с перевес продаж над покупками или покупок над продажами можете смотреть где цена находилась достаточно долгое время и например обращать внимание на перевес был ли он критический в этих местах то есть, цена долго-долго стояла, и, например, вот здесь было несколько кластеров, которые, в которых цена стояла больше всего в этом участке, и они красные. Не совсем критично, но видно, что красные, то есть, здесь было больше продаж, и в данном случае продавца было больше, и каким-то удобным для вас образом как вы это понимаете, вы можете на такие уровни обращать внимание, обращать внимание на перевес и на реакцию цены. Далее идет гистограмма, которая отображает в таком наглядном виде, где цена находилась больше времени, где меньше. И последний режим здесь показываются еще с цифрами. Сколько, здесь видно, сколько секунд было цена находилась на каждом участке свечи. Следующий режим, один из самых популярных, классических, это бидаск режим. Здесь у нас в левой колонке как я говорил в начале, находятся маркет ордера на продажу. В правой колонке маркет ордера на покупку. И подсветка в данном режиме сделана таким образом, что если победил продавец, то ячейка будет красная. Если победил покупатель, ячейка будет зеленая. Следующий режим ⁇ Бедасклейдер ⁇ делит уже непосредственно колонку на продажу и колонку на покупку отдельными цветами. И если сторона проиграла да, в схватке на этой цене, то она никаким цветом не подсвечивается а победившая сторона, там где перевес дельты был, на чью, на чью сторону подсвечивается, в данном случае, красным, здесь зеленым. Лично мне, например, этот режим почему-то нравится немного больше. Гистограмма здесь тоже разделена на беды и аски, слева беды справа аски, и можно таким образом смотреть, где были тоже в уровне баланса, дисбаланса, смотреть, визуально видеть, насколько был перевес продавцов больше, чем покупателей. Следующий режим Digital Histogram, это тот же режим, только с цифрами, со значениями, сколько было покупок, сколько было продаж, рыночными ордерами. Volume profile это уже здесь такой классический вид профиля объема, подсвеченный по, по дельте, со всплесками, да, со всеми и подтвержденной цифрами. Вот этот вот режим тоже интересный. Дельта профиль то есть здесь у нас остаются и цифры, вы можете видеть какие значения были на каких уровнях, но идет визуализация гистограммы по дельте, то есть вы можете смотреть как раз уровни дисбаланса самой дельты и вы можете здесь уже понять на каких участках цены был перевес у одной группы или у другой. Например, здесь цена шла вниз, и группа, группа цен была здесь с победителем на стороне продавца. Последний режим, на котором мы остановимся подробнее, называется, называется Bidask Imbalance. Это тоже очень интересный режим. Почему? Потому что здесь другой принцип окраски кластеров. Во всех предыдущих режимах сравнивались биды и аски на одной цене. То есть если вот в этой ячейке, по этой цене больше было покупателей, то окраска идет в, в сторону покупателя. В режиме Bidask imbalance идет сравнение по диагонали. То есть, вот вы видите а -а -а, вверху бит, внизу Ask, то есть Spread вот таким образом а -а -а, выглядит в этом месте. Да, и когда вы сравниваете ASK по цене 1.1581, то вы его сравниваете с бедом по цене 1.1585. И когда вы видите перевес покупателя, то он будет зеленым цветом выделен, перевес продавца красным. Как регулировать значение этого перевеса? Вам нужно зайти снова в настройки. Настройки кластеров. В самом низу есть настройки режима Bidaskim баланс. По умолчанию стоит 150%. То есть для того, чтобы подсветился кластер, разница между бедом и аском должна быть не менее 150%. Поставим 300% и вы видите, что кластеров стало меньше. И здесь вы можете... Этот вообще режим удобнее смотреть на темном фоне, тогда красные, зеленые цифры они становятся контрастнее, но на любителя. Есть вообще шаблон, который так и называется Imbalance. Вы можете его загрузить. И вот таким образом он выглядит. Как на мой взгляд, он становится более наглядным. Сделаем жестче фильтр и посмотрим, как цена реагирует на такие уровни с дисбалансом. мы поставили 500 процентов. Смотрите, группа красных кластеров, вот здесь выделим ее в зону и э, в этом моменте видно, что эта цена выступала сопротивлением. Следующая группа кластеров была здесь вот здесь тоже был перевес, не всегда эти уровни оказывают влияние, нужно подбирать настройки, следить, анализировать на истории, смотреть, как вообще цена реагирует на, на, такие, на такие уровни. И, например, интересно Одно из лично моих интересных наблюдений заключается в том, что такие уровни наиболее интересны, когда они находятся в начале или в середине свечи. То есть вот мы видим сейчас крупное, перевес, не крупное, а перевес продавцов, имбеланс да, на стороне продавца свечка закрывается внизу и вот этот уровень, он как бы агрессивно проталкивал цену вниз. Вот этот, например, уровень, он останавливал цену, то есть закрытие было здесь и цена какое-то время просто колебалась, игнорируя, игнорируя этот уровень. Или вот здесь, например, интересный тоже уровень, цена двигалась вниз, проталкивала проталкивали эти имбалансы цену, цена закрепилась и вот здесь, видите, тоже была реакция цены, остановка. Далее, например, вот был интересный пакет покупок и вот еще один одиночный принт, который тоже был на стороне покупок, цена закрылась выше, видите, он в данном случае выступил уровнем. То есть в любом случае можно таким образом анализировать имбалансы. И вот как минимум можете смотреть на такие свечи, проталкивающие, да, то есть чтобы имбалансы толкали цену. И тогда вы сможете смотреть на эти уровни как бы с большей уверенностью. Так, ну здесь стоит еще раз, наверное, вернуться в настройки и пройтись. Здесь есть фильтр объема, то есть есть возможность настроить перевес по объему. Можно по фильтру объема, то есть не в процентах, а в конкретных цифрах. Например, вы хотите видеть перевес, который не менее 50 контрактов, то есть разница между бедом и аском должна быть не менее 50 контрактов. Вот, устанавливаете и видите уже тоже другой набор кластеров. Либо есть минимальная разница, например, 10 или опять же 50 вы ставите, да? то есть разница должна быть между аском и бидом 50, а, а фильтр объема я немного ошибся. В фильтр объема это сумма сумма имбаланса. То есть двух должна быть. Допустим, если мы ставим здесь 50, то это будет значит, что кластер должен быть соотношение связка имбаланс должна быть не, не менее 50 контрактов. И если также у вас, например, есть в связке нулевые значения, то есть связка ASK и BID, ну вот, например, видите, сейчас я здесь немножко приближу, чтобы было лучше видно. Вот, например, было 36 контрактов на продажу, и 0 контрактов на покупку в этой связке по диагонали. Если вы в настройках установите галочку ⁇ Игнорировать нулевые значения ⁇ то этот имбаланс больше не будет вам подсвечиваться. С этим режимом все. Последний режим у нас ⁇ дельта. Давайте вернемся обратно на белый график. Режим Дельта отображает непосредственно разницу между асками и бидами по формуле Ask-Bit. И вы видите результат борьбы на каждой цене, маркет покупателя, маркет продавцов по одной цене. И, в принципе, чем контрастнее этот цвет, тем больше разница, больше перевес одной из сторон. И Сумма этого перевеса как раз отображается здесь. То есть минус 140, минус 119. Это значит, что на 119 контрактов продавцов здесь больше, чем покупателей. То есть это может быть как 119 маркет продаж и 0 покупок, так и 219 маркет продаж и 100, например, маркет покупок. Разница чистый перевес 119. Если вам нужен объем еще дополнительно, то вам нужно вернуться в режим Volume и здесь есть Delta Colored Volume Histogram, к примеру, да, или просто Delta Colored Volume и вы уже сможете видеть не только дельту, но еще и в каком объеме, в крупном или в мелком была такая дельта. Следующий режим Volume и Delta то, о чем я говорил только что, только с числовыми значениями. Слева объем, слева дельта. Можете смотреть, где были крупные объемы и где дельта, и какая дельта. И последний режим дельта профиль, тоже очень неплохой наглядный режим, наглядно показывающий, что что у нас происходит в дельте. И если сравнить, например, с режимом Imbalance, который мы перед этим смотрели, обратите внимание, то здесь в дельте вы не увидите никакой дополнительной информации интересной. Есть небольшой набор положительной и отрицательной дельты, ничем не примечательный. Но, тем не менее, на имбалансе, например, здесь было видно, что были уровни, можно было строить уровни. А в дельте, например, такого не увидишь, не получишь такой информации, но здесь режим дельты интересен. Немножечко в другом. Если вы видите крупные перевесы дельты, например, покупателей, цена идет вниз, то вы можете понять, что покупатель агрессивный, пытался удержать цену, но у него не получилось, и он проиграл, соответственно, продавец сильнее. Если вы увидите, что ячейки или кластера с крупными продажами, с набором крупных продаж по разным ценам вот появился, например, здесь, а потом в какой-то момент цена уходит выше такой группы кластеров, то, то можно понять, что в краткосрочной перспективе продавец просто начал э, проигрывать э, драку с покупателем, покупатель ее выигрывает. То есть, на мой взгляд, это один из самых ценных, э, самая ценной информации, которую несут графики Дельты. И, и вот здесь, например, одна из свежих последних ситуаций э, есть группа крупных Кластеров по дельте отрицательных, цена ушла вверх, и вот этот момент говорит о том, что продавец здесь проиграл драку, значит покупатель пока сильнее. Ну, вроде бы все режимы мы просмотрели, сейчас я быстренько загляну в план вебинара, мы настройки просмотрели, настройки имбаланса, рассмотрели. Давайте я еще на чате остановлюсь пару минут. Скажите, запись будет? Да, запись будет, она придет вам на почту чуть позже. Ценнейшая информация. Спасибо, мы для этого и записываем вебинар. Но, кстати, видео по обзору кластеров было на нашем канале. И вот что я еще хотел показать. У нас есть в базе знаний такая обучающая статья, называется режимы отображения графиков. И здесь во второй части этой статьи есть как раз тоже короткое описание и отображение всех режимов. Поэтому ссылка тоже будет в письме, на всякий случай. Здесь же прикреплено видео, на 20 минут, где также был сделан нами обзор <coughs> кластерных графиков. И еще есть один плейлист на нашем канале в YouTube, ссылку мы на него тоже пришлем, называется «Кластерный анализ в плейлистах». И здесь видео, посвященные непосредственно кластерному анализу, много различных интересных здесь наработок, есть достаточно популярные видео, здесь по 15-20 по тысяч просмотров, которые набрали, поэтому перейдите в этот плейлист, здесь 36 видео и вы обязательно найдете для себя еще что-то интересное и полезное, что вы сможете применить в своей торговле. Так, Запись будет, не успел к началу, ну, ничего страшного, посмотрите в записи. Спасибо за эфир, можно еще раз быстро показать на графике три инструмента. Профиль дельты, кластер профиль и футпринт. Ну, Футпринт и кластера, можно сказать, что это синонимы по большому счету. Профиль дельты. Давайте еще раз подытожим. Когда вы находитесь в режиме графика, у вас есть два варианта. Первый – растянуть график, второй – в режимах включить кластера. Когда вы переходите в режим кластеров, у вас здесь слева появляется меню. Если вам нужна дельта, то вы выбираете режим дельта, и здесь есть дельта профайл. Вот он, здесь загружен. Если вам нужна дельта в профиле объема, то вы выбираете volume, и здесь есть дельта Colored волюм. Нет, это не гистограмма. Вот это вот. Здесь гистограмма подсвеченная по дельте. Кластер, профиль. Наверное, вы имеете в виду режим градуированных объемов. Он самый первый режим. Подсветкой выделяются крупные кластера. Футпринт. Ну, футпринт. Наверное, имеется в виду футпринт. С асками, с бидами. Здесь вот есть бидаск, множество режимов, здесь же находится имбаланс. Поэтому используйте, изучайте рынок, смотрите на реакцию цены, обращайте внимание на крупные узлы. Посмотрите еще дополнительные видеоролики из плейлиста по классовому анализу. Там, повторюсь, очень много разных интересных идей, нами было отснято, высказано, на которые стоит... Обратить внимание. Ну вот на сегодня все. Спасибо всем за внимание. Все, всем пока.